Итак, я хочу представиться. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Лотникова Екатерина. Я ваш вышестоящий спонсор, то есть все, весь проект, все люди зарегистрированы в этом проекте, это люди, ну скажем так, спонсором для которых я являюсь. То есть, я сам ваш вышестоящий спонсор. И я хочу вас поприветствовать в нашем проекте хочу вас поздравить с правильным выбором. Нет правильнее, нет лучше, нет комфортнее, нет перспективнее работы на свете, чем работа в интернет, друзья, особенно в нашем проекте. Это не просто громкие слова. Вот скажите мне, пожалуйста, кто из вас заметил, плюсики поставьте, кто заметил, что у меня мокрые волосы? Есть такие? Вот кто не заметил, обратите внимание, я только что вышла из душа. Вот покажите мне еще одну работу, где вы можете выйти из душа и поработать. Где вы можете, поработав, посидеть со своим ребенком, повырезать картинки, покрасить красками и пойти еще поработать. Покажите мне работу, где мама может зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц, как зарабатываю я, и при этом находиться дома с ребенком. Вы видели где-нибудь такую работу? Назовите мне еще такую работу. Где вас не ограничивают по времени, где вам не говорят, что ты должен стать в 8 утра. Потому что я вам могу сказать, что я встаю тогда, когда встает ребенок. И ребенок может стать пол-одиннадцатого. И я буду только этому рада. Да? И вы сейчас имеете эту же работу. Работа, которая позволяет вам быть, первое, свободными. Свобода действий, свобода мыслей, свобода суждений. И вы просто не представляете, куда вы попали. И меня спрашивают, для того, чтобы ты вернулась на работу по найму, сколько тебе должны платить? Я говорю, нет такой суммы. Свобода не продается. Второй момент – свободы. Вы, наверное, сейчас видите на экране название нашего интернет-проекта, и в общем нашей команды – это корпорация ЗУС. Это так расшифровывается – корпорация здоровых, успешных и свободных. И мне кажется, самое главное слово – это свободных. Свобода не только действий, свобода в жизни – Пока вы к нам пришли, вы зарабатываете немного, деньги сразу не появятся в первый день, постепенно, но если вы примерно ученик, то у вас они появятся очень быстро. Буквально через несколько месяцев вы начнете зарабатывать серьезные, приличные и неприлично серьезные деньги. Ребят, скажите, пожалуйста, для кого сейчас присутствующих, вот какая сумма вам кажется неприлично серьезной? Знаете, неприлично много? Это сколько? Вот э, сколько э, должен зарабатывать человек, чтобы вы про него подумали, скажете, господи, куда он тратит такие деньги? Это вообще? Вот напишите мне, пожалуйста. Очень хочу услышать новичков, хочу услышать э, старичков, хочу услышать всех. Какая сумма новички для вас, для вас считается неприлично большой? Так, вот, ну это на 100 тысяч рублей, да, тут просто вы э, валюту пишите, потому что разные страны, потому что, ну что такое 100 тысяч, да? Вот для кого-то миллион, для кого 100 тысяч, да, вот Асокина подтвердила, 500 тысяч, ну неприлично, ну куда можно девать, да? Блин, ну куда же их деть? Угу. Миллион долларов, о, это, это неприлично, ага. Она а 500 тысяч долларов в месяц – это прилично, да, в общем-то? Это такая нормальная зарплатка, в общем-то. Так вот, ребята, вы можете здесь зарабатывать неприлично много. Это не просто слова. Да, на это уйдет год, два, пять, десять, в зависимости от суммы неприличности. Но деньги дают нам такую свободу, которую нам не дает никто. Я думаю, вы со мной согласитесь, когда у человека появляются деньги в достаточном количестве, он начинает себя увереннее чувствовать. Вы с этим согласны? Ну, говорят, ну, не в деньгах счастье. Ну, это правда. Любовь за деньги не купишь, здоровье купишь, но частично. А вот уверенность в себе деньги придают, и в этом нет ничего плохого. Одно дело, ты выползаешь с заполненной маршрутки, где тебя топтали ноги, растянули кофту на твоей любимом кардигане, да? А другое дело, ты вышел из машины за 3,5 миллиона рублей и зашел в магазин. Вот есть разница. Ну вот, знаете, некоторые думают, что свобода – это либо ты сидишь в тюрьме, либо не сидишь. Вот с этим только ассоциируют. На самом деле, хочу сказать вам, свобода – это деньги и большое количество времени. Но опять мы возвращаемся к работе. Где есть такая возможность, зарабатывая деньги, быть свободным? В классическом бизнесе? Нет. В работе по найму? Вообще даже близко нет. Ты либо раб, то есть ты работаешь по найму, либо ты свободен, ну нищий. Да, можно сидеть дома. Жить на детское пособие можно. Иногда некоторые женщины живут на детское пособие, потому что это выгоднее, чем ходить на работу. И это правда. Деньги открывают для нас двери. Они делают нас более уверенными в себе. Мы уже не переживаем, что наш ребенок, где-то подравшись с соседом, или залез на, залевший на какой-то забор, зацепившись за какой-то гвоздь, порвал куртку. Это не проблема. Сколько бы она ни стоила, потому что мы ему можем купить 10 таких курток. То есть деньги а, плюс к уверенности в себе снижают стрессо, а, стрессовые факторы. То есть мы меньше нервничаем. Едем на дорогой машине, сделали аварию. Ну и что? Ну все со всеми бывает, все живы, здоровы, слава Богу. А сколько будет мне стоить ремонт соседней машины? Так это же не важно. Поэтому деньги, как бы нам не пытались рассказать, что это зло, на самом деле это добро в добрых руках. Деньгами можно сотворить и зло, но мы, я надеюсь, не из этой категории. Так вот, нет такой работы в мире, ребятки, это правда, не то, что я здесь работаю, потому что если бы была такая работа, я бы там была, а не здесь. Я сегодня провожу успешный старт, такое бывает нечасто, и поэтому мне захотелось сегодня с вами поговорить не о том, что вы можете посмотреть в записи, вот скажите, новички, кто из вас видел запись успешного старта до момента, как пришли в эту вебинарную комнату? Смотрели? Вот поставьте плюсики, кто новички у нас совсем. Поставьте плюсики, кто смотрел, минус, кто не смотрел. Да, в основной массе смотрели. И вопросы можно задать спонсору, мы с вами сегодня тоже об этом поговорим. Но я хочу сегодня школу провести немножко в другом ключе, не так, как мы это проводим всегда. Я не буду пересказывать то, что вы можете посмотреть в записи. Я сегодня акцентирую внимание на тех моментах, которые мне кажутся наиболее интересными. И самое главное, это понимание уникальности, понимание того, той, того подарка судьбы, который вы сейчас, которым вы сейчас обладаете. Это работа в интернет, в корпорации здоровых, успешных и свободных. Повторюсь, нет такой работы, где вы можете быть свободны и при этом зарабатывать. Почему успех? Потому что успешные, потому что здесь карьеру может сделать любой. Здесь не надо подсиживать директора вышестоящего для того, чтобы стать директором. Вышестоящий директор еще будет счастлив, еще и поможет вам же стать директором. Нет такой работы, где вы можете сделать карьеру, не переходя по, не ходя по головам других людей. Нет, если вы что-то знаете другое, покажите, скажите мне, просветите меня. Я буду не против. Здоровье. Почему здоровье? У нас есть серия Wellness, где мы говорим о правильном питании, о здоровом образе жизни. И вы знаете, мне кажется, компания ввела эту серию, да, с точки зрения бизнеса, это сейчас перспективно. Но компания еще думает о своем будущем. Она хочет, чтобы мы с вами как можно дольше жили и были в своем уме. Потому что чем больше мы живем, чем больше наш ум работает нам на пользу, тем больше мы приносим прибыли компании Арифлейм. Вы со мной согласны? Ну и, конечно же, на теме здоровья можно зарабатывать. Когда мы думали, как назвать наш проект, как назвать нашу команду, на самом деле, первоначально, полтора года назад, в июне 2013 года, был организован проект под названием «Работай и зарабатывай в сети интернет с Reflame. Да, нам всего лишь полтора года, в июне будет два. Но в последующем мы поняли, что «Работай и зарабатывай» полностью не передает того, что мы на самом деле можем предложить людям. И выродилось такое название, как «Корпорация здоровых, успешных и свободных». В рамках корпорации есть два интернет-проекта. Один о работе с одноименным названием «Корпорация здоровых, успешных и свободных», второй с названием «Энергия здоровья». Там тоже можно зарабатывать деньги, но основной упор – это снижение веса и оздоровление. Скажите, пожалуйста, новички, вы к нам пришли с какой целью? Вот поставьте циферку 1, если только зарабатывать деньги. Циферку 2, если вы хотите и зарабатывать, и оздоровиться. Оздоравливаться. Ну, то есть кому-то похудеть, кому-то нарастить мышечную массу, кому-то просто поддержать собственное здоровье. И циферку 3, кто пришел к вам просто оздоравливаться. Работа в интернете, деньги его не интересуют. Вот один поставьте циферку, если вы пришли зарабатывать. Два, если вас интересует все. Три, если просто для здоровья. Отлично. Как вот вы сейчас своими циферками показываете, что два проекта существуют как будто порзень, но на самом деле эти два проекта интересуют людей либо сразу вместе, либо сначала работа, а потом люди хотят еще и заняться своим здоровьем. Когда люди начинают задумываться о здоровье, вы никогда не задавали себе этот вопрос? Вот берем класс с доходом ниже среднего, класс с доходом средним и класс с доходом высоким. Скажите, пожалуйста, вот три класса людей. Какой класс будет интересоваться здоровьем больше всего? Вы знаете, Скворцова, я могла бы с вами согласиться, что вы говорите, что они начинают интересоваться, когда начинают болеть. Если бы жизнь не показывала обратное. По образованию я врач, и я видела очень много людей, которые приходили, узнавали свой диагноз, но не предпринимали попыток лечиться. Почему? А потому что у них не было денег. На самом деле... Максимально заинтересованными в здоровье является третья категория. Это ну, категория людей, у которых ну, денег есть ну, чуть больше, чем они тратят. Потому что на самом деле здоровье можно купить. Есть выражение «здоровье не купишь». Купишь. Мне говорят, вы видели, сколько стоят ваши витамины, а сколько стоит белковый коктейль? «А сколько стоит витамин для ребенка или рыбий жир?» Я говорю, видела. «Это вы представляете, сколько мне нужно тратить в месяц?» Я говорю, «Представляю, а что тебя смущает? Зато ты не будешь болеть». У нас, к сожалению, не получилось в эту среду провести школу, где, куда я вас приглашаю, это будет в следующую среду. Мы с вами поговорим о… дай бог в среду, если я не буду лететь в самолете, но это ладно, мы еще обсудим где мы с вами поговорим о том, сколько стоит наше здоровье и сколько на самом деле экономит человек, занимаясь профилактикой. Потому что пить витамины вам и ребенку, употреблять рыбий жир вам и ребенку, это стоит денег. Но это значительно дешевле даже при ежедневном использовании нежели посчитать то лечение, которое обойдется, когда ребенок заболеет, к примеру. Или посчитать те последствия, которые, не дай бог, будут после перенесенного менингита, пневмонии. Вы понимаете? То есть достаточно один раз заболеть ангиной, и можно, как это, заиметь себе ревматизм. А это дороже, чем профилактика. И вот вы знаете, как ни странно, Профилактика – это настоящий способ, настоящая дорога к здоровью. Поздно лечить болезнь, когда она уже возникла. Нужно предпринять все то, что поспособствует тому, чтобы болезнь не возникла. Да, Аня, мало того, что антибиотики дорогие, так вы, дорогие мои, посчитайте и посмотрите, сколько ужаса в организм, особенно ребенка, приносят антибиотики. Вот мамы, мам здесь очень много. Вы замечали, что после курса антибиотикотерапии ребенок вроде бы стал на ноги, а потом не проходит двух недель, как он заболевает опять какой-то болезнью простудной? Ведь замечали такое? А потому что антибиотики снижают как местный, так и общий иммунитет. И другие болячки цепляются на дважды два. Одно лечим, другое калечим. Поэтому лечение болезней, это называется «допрыгались». Здоровье – это когда нет болезней. Причем здоровье, друзья, это отсутствие не только соматических болезней, когда что-то болит, какой-то орган, это еще и гармония души. А тут опять играют роль деньги. Вы знаете статистику, из-за чего распадается каждая вторая семья? Особенно молодая семья до пяти лет существования. Кто знает? Из-за чего распадается каждая вторая семья? Все, женились по любви, по любви родили ребеночка, а потом разбегаются в течение пяти лет. Почему? Что является основной причиной? Деньги. Но это называют бытовуха. Не поделили, как я читала историю, не поделили они, кто будет мусор выносить, кто полымыть, а кто пылесосить. Если бы у них были деньги, у них была бы домработница. И поверьте мне, это стоит недорого. У меня есть домработница. Она приходит раз в неделю за тысячу рублей. Она мне так квартиру вылизывает. Мой муж понятия не имеет, что такое вынести мусор, что такое помыть посуду, что такое пропылесосить. Я, кстати, тоже. Посуду моет у нас посудомоечная машина. Это единственное, что мы с ним делаем. Все. Я очень много случаев слышала, когда вот эти несчастные копейки, у каждого ведь мечта, и у него, и у нее. Это не значит, что мужчина должен жертвовать своими мечтами ради женских мечт. А почему? Он же не человек. Ему хочется иметь крутую машину, ему хочется рисануться среди своих мужиков, и это нормально. А мне хочется к женщине иметь морковую шубу белого цвета. И рисануться среди своих подруг, это тоже нормально. И вот эти несчастные 100 тысяч, 200, 300, да, куда потратить? Он кричит на машину, но я вам привожу такой пример, чтобы ну в общем было понятно. А она кричит на шубу. Стресс? Стресс. Стресс не только у родителей, стресс у ребенка, он видит скандал. И ведь некоторые скандалы являются последней каплей в череде скандалов, и семья просто распадается. А ведь была любовь, ведь есть дети. Откуда то будет здоровье у женщины? Однозначно с гинекологией будут проблемы, с на нервной почве. У мужчины, такой может запи, запить на этом фоне. Мужчины у нас любят, они в этом плане слабенькие, в плане и вот такой я несчастный, расстроенный, либо начал курить сигареты, пять лет не курил, либо начинает с друзьями заливать горе. Ну правильно, ребенок-то женой остался, ей-то некогда горе заливать, а ему можно. Но это, это жизнь. А если бы у людей были деньги у них не было бы уже этих проблем. Я вам хочу сказать, что жизнь с достатком, почему я сейчас об этом так много говорю сегодня? Потому что я считаю, что это одно из главных моментов, которыми мы, которым мы должны обеспечить свою жизнь, для того, чтобы мы радовались тому, что мы проснулись утром. Количество денег – которое вы зарабатываете, зависит только от вашей личной фантазии. И корпорация здоровых, успешных и свободных готова вас научить зарабатывать именно те деньги, которые вы хотите. А теперь скажите мне, сколько вы хотите зарабатывать? Я хочу услышать новичков. Новички, не стесняйтесь. За какими деньгами вы пришли? 100 долларов в месяц, 500 долларов в месяц, 1000 долларов в месяц. Так, селиверство 100 тысяч рублей. Угу. Вы понимаете, что нет стыдной, как это говорят, ой, да мне даже стыдно сказать, сколько я хочу. Такого быть не должно. Почему? Потому что это ваша мечта, это ваш предел. И вот те, которые писают, пишут, что они хотят, там, допустим, вот у нас пишет 6 тысяч долларов, ну, приверяет, приверяет. На самом деле, она, человек не верит, то, что он может столько зарабатывать. Миллион Ефимова. Нет. Я хочу от вас услышать реальность. Во что вы верите? Вот вы пришли, и вы четко понимаете, что вы здесь будете зарабатывать. Я сейчас новичков спрашиваю. Столько-то. На самом деле, это не я придумала, а человек верит в ту сумму, которая в три раза превышает его сегодняшний доход или доход, который он имел в течение своей жизни. То есть, если человек говорит сейчас тысячу долларов, делите на три, это столько, он зарабатывает или зарабатывал, плюс-минус. И вот я хочу вас... Поздравить с тем, что вы четко уже знаете, чего вы хотите. И вам теперь осталось четко выполнить то, что мы вам говорим. А вы готовы выполнять все то, что мы вам скажем? Новички, я жду от вас ответ. Готовы ли вы делать три несложные вещи, три действия? Для того, чтобы через несколько месяцев зарабатывать ту сумму, которую вы сочтете нужным. А, ремарочка «несколько месяцев». Не говорю специально сколько, потому что все результаты индивидуальны. И, конечно же, суммы, которые вы хотите, они индивидуальны. Скорее «да», чем «нет». Вот у нас есть люди, которые сомневаются с удовольствием. Угу, еще «да». Вы слышали такую фразу «нет ничего невозможного?» Возможно даже то, что другим кажется невозможным. Кто ранее слышал эту фразу, поставьте букву «Я». Кто не слышал этой фразы, прочерк поставьте. Нет ничего невозможного? Возможно даже то, что другим кажется невозможным. Вот вы знаете, когда мы начинали создавать свой проект, эту фразу слышали те, кто в нашей команде, или слышали мои видеоролики, потому что это моя фраза. И она у меня родилась, когда весь мир вокруг меня мне говорил, все, все, и бизнес-профессионалы в сетевом маркетинге, все говорили, в интернет зарабатывать деньги невозможно. Это было 4 года назад. Но я четко для себя решила, и вот это, друзья мои, основополагающее вашего успеха, внутреннее четкое ощущение, что я это сделаю, несмотря ни на что, как бы мне не было трудно, как бы меня не поддерживала, не поддерживала вся планета, мир и вселенная, я дойду. До конца. Вот как только человек принимает такое решение, все. Сразу нет проблем. Сразу и аккаунты блокируют. Ну и что? И с заказами как-то не очень. Ну и что? И родственники говорят, ты придурок. Ну и что? Ничего не останавливает. Нет препятствий. Вот как только внутри вас вот это появится, можно говорить о чем угодно. О, я мечтаю там, там, там, да, там, да, там, коллажи мечты делать, расписывать списки своих а, каких-то меч, да, цели, прописывать а, мечту в цель, ставить ее в рамки, прописывать, сколько в день надо сделать, и потом, и все. И ничего не получается. Потому что есть вот такая доля сомнения, а вдруг у меня не получится. А вдруг это тяжело, тяжелее, чем я себе представляю. Вот если бы мне тогда, когда я начинала, сказали, через какие трудности мне придется пройти, мне и моим партнерам, прежде чем мы окажемся в той точке, в которой мы сейчас, если бы мне сказали хотя бы половину тех трудностей и того кошмара, через который мне, мне придется пройти, я, может быть, бы сдрефила, честно вам скажу. То есть, те трудности, которые вы подразумеваете, это ерунда по сравнению с тем, что будет у вас на пути. Кого напугало? Скажите. Кто передумал, напишите букву «Я». Кто послушал и говорит «О, нет!» Если она через такие трудности прошла, кого не напугало, прочерк ставьте я хочу вас изначально это и называется успешный старт я хочу вас изначально сориентировать правильно предупрежден значит вооружен и предупрежденный новичок столкнувшись с трудностью уже не будет паниковать он просто будет понимать что это нормально знаете как сказал генеральный директор компании Reflame, трудности были всегда и будут без них никуда это правда Конечно. Я не нагоняю ужасы, Наташенька. Я говорю, как есть. Ну скажи, тебе все легко, у тебя все по маслу ложится, да? А зачем обманывать людей на начальном этапе? Мы не лохотронщики. Это в лохотроне скажут. Да все, ничего делать не надо. Все, только приди, там себе шампуньку закажи. Сиди и радуйся, мы все за тебя сделаем. Неправда, это лохотронщики. Никогда, нигде хорошие, настоящие деньги не бывают легкими. Правильно, Лена, правильно. На любой работе есть трудности, только здесь за другие деньги и с другими перспективами. Особенность нашей работы в чем заключается? Да в том, что дохода завтра не будет. И первые три месяца, везде, они, знаете, такие сложные. Почему? Потому что ты делаешь, делаешь, делаешь, делаешь, а результата как бы, ну, тысячи долларов нету пока еще. И вот этот, эти три месяца я хочу, чтобы вы, дорогие мои новички, не сломались, чтобы вы не свернули с пути, потому что именно потом, вот запомните, как только вы захотите свернуть, значит, скоро начнется подъем. Кто-то выходит на уровень 1000 долларов за три месяца, кто-то за 6, кто-то за год, кто-то за 2. Я не знаю, как у вас это будет, но я вам хочу по собственному опыту сказать, когда человек принимает решение «все, я здесь, несмотря ни на что», буду делать результат. Сколько бы это времени не заняло, сколько бы трудностей мне не пришлось преодолеть. Вот как только человек принимает это решение, отчитывайте 6 месяцев, гарантированно у него будет 1000 долларов доход. Вот я сейчас хочу задать вопрос ребятам, которые не новички. Я вот вижу, что здесь присутствуют. Скажите, пожалуйста, вот среди вас есть такие, которые сомневались, ничего не получалось. И вот напишите, какой срок по времени это тянулось, прежде чем вы внутри себя поняли, что все, я готов, я сделаю, несмотря ни на что. И потом вот напишите период до вот этого решения, потому что редко с этим решением сразу люди приходят. да? И потом напишите, был ли рост у вас после такого решения. Я попрошу вас написать, это очень важно нашим новичкам. Правильно. Читайте, читайте, новички. Через это проходят все. Единственный человек на сегодняшний день, который пришел с чувством, что я это сделаю, несмотря ни на что, и через три месяца стал директором, это моя мама. Вот я сейчас с ее компьютера выступаю. Люля Лотникова, даже подпись у меня есть. А проблемы были всегда... Проблемы будут всегда, правильно, Танасогла? Вспоминаете, о чем я говорила? К ним надо проще относиться. И все, и решать. Я заметила, и директора, которые у нас сейчас есть, это люди, которым, конечно, сначала присматриваются, сначала думают. да, А потом, как только вот это решение, осознание приходит, резко начинается рост. Вы не думайте, что группа выросла, вот вы будете видеть у нас скоро новые директорские группы. Просто не Просто так, раз и появились. Нет. Человек прошел большой путь, большой путь работы над собой, большой путь осознания, принятия решения. И вот чем быстрее вы это решение для себя внутри примете, тем легче и быстрее вы пройдете путь своего успеха. Ну что ж, ребят, я думаю, что вы все подтвердили свою электронную почту, новички, да, вы подтвердили рассылку для зарегистрированных и получили на почту письмо, ура, да, обязательно смотрите папку, папку ска, с, с, спам, вот, вы все нашли своего спонсора в скайпе, если вы этого не сделали срочно, сделайте, а мы с вами давайте перейдем к следующему слайду, и я хочу спросить новичков, ребята, до нашего проекта вам что-то предлагали, какие-то другие предложения вы рассматривали. Пожалуйста, поделитесь с нами, почему вы выбрали именно наш проект. Что на вас повлияло? Подскажу, вы рассматривали предложения других проектов, интернет-проектов Арифлейм. Вы могли рассматривать еще лохотроны. Ну, к сожалению, пока только в Арифлейм есть и только три проекта которые реально предлагают реальную систему, а не просто громкие слова. Вот. Поэтому, а остальные, ну, к сожалению, нет у них ничего сейчас, пока они только набирают обороты, поэтому человек 20 предлагали, предлагали Алифлейм, да? А скажите, а почему именно наш проект выбрали? А я пока вам а, вот поясню, Смирнова пишет, человек 20 предлагали, это не просто так. Смирнова скажи пожалуйста А когда тебе первый человек предложил Ты вообще к этому моменту искала работу Ты собиралась в интернет работать Вот я хочу Смирнова А почему двадцать раз думала Мы сейчас с вами на Не верила все правильно, работу искала, но не верила. Мы сейчас с вами видим типичный пример. Вот Спасибо ей за цифру 20, потому что она не обманывает, это правда. И давно маркетологи доказали, если вы хотите, чтобы человек что-то купил, куда-то пришел или что-то сделал, что он в принципе не собирался делать, как в нашем примере Смирнова, она в это не верила, поэтому она и не приходила. Предложите это человеку 20 раз. На 21 он будет ваш. Это не смешно, это правда. Это правда, потому что доказано, что первые разы, ну, скажем так, образно там, первые пять раз человек это отвергает, следующие пять раз его начинает это бесить, как вы достали, следующие пять раз он начинает игнорировать, делать вид, что не замечает, а в последующие пять раз начинает интересоваться. Это закон маркетинга. Поэтому будьте готовы к тому, что... Вот у нас есть такое... Я слышу от новичков такое, знаете, что... Ой, да уже всем предлагали эту работу в интернет. Да. Это правда. Нет, я, я согласилась бы, но ну, не всем. Ну, каждому второму точно предлагали. Но, поверьте мне, 20 раз еще не предлагали каждому второму. Ну, скажите мне, это только чокнутый... Вот давайте честно по честноте. Только чокнутый может сразу поверить без какой-либо подготовки, без э, информации, без информации о том, что это работает, без информации, что это существует. Вот так стерильный, вообще стерильный. Ему тут на голову, слушай, тут в интернет можно зарабатывать тысячу долларов. Ему все в округе говорят, надо закончить институт, получить хорошее образование, устроиться на работу по найму. А он такой в одноклассниках сидит, там свиней выращивает, да, и ему говорят, слушай, ты в интернете можешь не свиней выращивать, а деньги зарабатывать. И он такой раз и поверил. Да только чокнутый и поверит. Потому что это сейчас совершенно новое направление. Оно совершенно режет все то, чему нас учили наши родители. Вот среди нас в основном сейчас здесь сидит население, ну, основная масса возрастная, это где-то 22-38 лет, вот где-то вот так. И всем нам что говорили, друзья? Ну-ка, скажите, вам знакома такая фраза? Чтобы хорошо зарабатывать, нужно иметь хорошее образование. Вам говорили такую фразу? А лучше всего устроиться на хорошую работу. Нет, ну я говорю средняя, да, сейчас возрастная категория у нас такая. Я, кстати, поздравляю тех, кому 20, и они уже здесь. Потому что обычно в этом возрасте мечтают о принце на белом лимузине. Стать женой президента. Но не осознают, что для этого надо э, быть, быть такой, которая подойдет на роль ж, жены принца. Да? Правильнее сейчас говорят. Поэтому а, вот это наше предложение, оно с одной стороны уникально, с другой стороны оно шокирует людей. Оно идет в разрез. Вот через пять лет, когда мы все с вами будем зарабатывать 5, 6, 10 тысяч долларов каждый, когда куда ни плюнь, везде люди работают в интернет и при этом реально зарабатывают, когда каждый сосед в подъезде будет зарабатывать в интернет, реально зарабатывать, тогда люди сами к нам пойдут. А сейчас это режет слух. Режет мировоззрение. Поэтому каждый второй знает, что получал предложение работы в интернет. Но еще 20 раз каждый второй, даже каждый второй, еще 20 раз этого не слышал. Кто умудрился 20 раз послушать, уже у нас. Я к чему вам это говорю, друзья мои новички? О насыщаемости рынка речи вообще не идет. Вообще не идет. Это первое. Второе. И не важно, что человеку уже это предлагали. Он говорит, как вы достались со своим интернетом. Ну, скажите мне, пожалуйста, если вы слышите такую фразу, вспоминайте, 20 раз мы предлагаем человеку, первые пять раз, а, помните, я вам говорила? И вот если он отвергает, это он где-то приблизительно... Вы какие приблизительно по счету, если он уже отвергать это все начал, его уже это все бесит? Он уже отодвинул все свое, свое интеллигентное существо, да, и уже вам пишут, да как вы все достали. Это уже вы какой по счету ему предложение делаете-то? Ну-ка вспоминайте. Нет. Десятый, правильно. Где-то с пятого по десятый. Вы представляете, вам его еще можно... С другой стороны обойти. С 10 по 15 игнорирует. Делает вид, что не замечает. Это вот те люди, которые, может быть, не отвечают на ваши сообщения. А может быть, это пер первые пять. Вы в первые пять попали. Но он просто из своей интеллигентности как бы не, не пишет вам ничего. Если бы вы ему в лицо сказали, он вам что-нибудь сказал. Он на следующие пять забудет о своем интеллигентном существе, внутреннем, да, и вам так выдаст. Ух! Порадуйтесь. Порадуйтесь за человека, скоро он к нам придет. Да, это так они сказали, тысячное. Вы меня услышали, друзья? Если они игнорируют ваше сообщение, они в начале пути. Или уже скоро к нам придут, возможно, в 15. Если их уже все бесит, порадуйтесь. Скоро они мне придут. Ну, хочу сказать, те, кто выдают матом, эти нам не нужны. Вот. Я говорю об интеллигентном взрыве. Вообще, скажите мне, Сильверстова, вот вы, если вам, вот, вы, например, категорически не хотите заниматься проституцией. Ну, предположим, да, или не хотите, категорически не хотите быть киллером. Я вам сейчас такое, э, крайний вариант, да, вот я с вы обращаюсь ко всем сразу. Скажите мне, пожалуйста, а вам предлагают стать киллером или проституткой? Вы что, матом будете крыть человека? Вот скажите мне. Даже когда вам делают такое предложение, просто нежизнеспособное, да, вы что, будете матом крыть? И Ефимова матом будет крыть. Да нет, конечно, Ефимова. Да не будешь ты крыть матом. Ты же у нас добрая, как Божья дуванчик, воспитанная до корней волос. Ты чё? Ты чё говоришь-то на себя? Конечно, это от воспитания. Вы его спам отправите. Вы ему скажите, мужчина, меня не беспокойте. В крайнем случае, скажите скорее всего, вообще проигнорируете, в спам отправите. А, поняла тебя. Поэтому, если человек выражается матом, вы ему ничего плохого не сделали, даже если бы сделали, на каком основании, то этого человека можете сразу вносить в черный список и с ним даже не связываться. На двери нашего проекта, двери Арифлейм открыты для всех. Но не всем здесь рады. И в работе, ну, вы, может быть, будете даже свидетелями, когда я особенно не церемонюсь никогда, когда я могу распрощаться с человеком и просто попросить уйти его с проекта, когда он нарушает наши законы, например, да, когда он использует, к примеру, наши чаты для продвижения какой-то другой продукции. У нас тысячи людей, конечно, представляете, какая аудитория. Когда предупреждаешь, человек не понимает и делает, продолжает делать это же, да, но это и звон выходящее, конечно. Я хочу сказать вам, что нам здесь все не нужны. Алкоголики, тунеядцы, бездельники. Пусть идут, играют в лохотроны. Недоумки это я имею в виду людей, которые не умеют думать и не хотят у которых на уме пиво, секс и еще что-то другое, и все остальное им неинтересно, эти пусть идут, работают где-то в другом месте. Нам нужны люди, которые имеют правильные моральные принципы, которые за мир во всем мире, за любовь во всем мире, в нормальном понимании, которые понимают, что такое уважение к взрослым, которые понимают, что такое уважение к детям, которые понимают, что такое уважение к другим культурам, я имею в виду христианство, ислам и так далее, и так далее, которые понимают, что нет разницы между черным и белым, чернокожим и европейной расой. Да? Нам нужны люди, которые хотят работать которые целеустремленные и хотят изменить свою жизнь. Вы представляете, сколько требований я сейчас предъявила к человеку? И как вы думаете, людей с вот такими характеристиками, вот в процентном соотношении, сколько на планете? Вот из 100% под эти характеристики, какое количество людей попадает? Как вы думаете? Но, к сожалению каждый второй каждый второй это где-то 50 процентов мы сейчас не будем говорить почему каждый второй не такой это может быть проблема с детства тяжелое детство били в детстве еще что-то мы сейчас не будем говорить об этой психологии я хочу сказать что готовьтесь это каждый второй но из этих каждых вторых к нам придут работать тоже не все Потому что хорошие люди нужны и в качестве врачей, и в качестве учителей. Мне когда говорят, она не хочет, и это не хочет, и это, я говорю, да ты порадуйся. Я своему парикмахеру, она обалденный профессионал. Даже молчу, вообще не предлагаю ничего. Она начинает спрашивать, а чем вы зарабатываете? Ну, у меня бизнес в интернете. Ой, а может быть мне можно было бы? Я да что, так сложно. О -о -о -о -о! Вы что, ребята, вы представляете, если она придет ко мне в бизнес, а где я парикмахера нового найду такого? Я очень придирчивая. Моя няня. Ты уже пыталась. Ой, не-не-не. А как мне, мне не потребовалась няня? Пожалуйста, я ее зарегистрировала. Понимаете? И везде нужны хорошие люди. И я вам сейчас скажу шокирующие вещи. К нам придет только 20% населения планеты. А кто знает, давайте так, не будем про планету. Кто знает, сколько населения в вашей стране? Ну-ка, в которой вы живете. Ладно, бог с ним, в вашей стране. Давайте в вашем городе. Ну-ка. 20% от этого населения – это сколько? Ребята, в социальные сети ВКонтакте мы берем только одну социальную сеть. По официальным данным 52 миллиона пользователей. Вы же осознаете, что мы говорим сейчас не только о русскоговорящем населении. Мы с вами, да, мы сейчас работаем с русскоговорящим населением, но я знаю, что вот у меня даже вот подрастающие директора владеют несколькими языками. Это говорит о том, что если человек захочет, он сможет работать потом с англоговорящим населением. А почему нет? И вот возьмите просто ВКонтакт. Это самая популярная социальная сеть в, в русскоговорящем, у русскоговорящего населения. То есть считайте там ну, процентов 80 это русскоговорящего населения. Посчитайте на, каль на калькуляторе, от 52 миллионов 20% это сколько? 20% от 52 миллионов. Посчитали? То у меня картинка пропала. Да, это 10 миллионов. А теперь 10 миллионов. Миллионов. Умножьте хотя бы на 10 баллов. Каждый сделает по заказу. 10 баллов. Это будет 100 миллионов баллов. Разделите 100 миллионов баллов на 7500. Вы получите количество директоров минимально, которое мы можем получить с ВКонтакта. Это каждый из вас президент с доходом более 400 тысяч долларов при желании. Они все захотят стать президентами. Кто-то захочет остаться на уровне тысячи долларов, кто-то на уровне двух. Пожалуйста, компании не против. Мы вам, конечно, рекомендуем, если останавливаться, на уровне 2000 долларов, потому что это более комфортная сумма для жизни. Вы представляете, какой потенциал, даже при условии высоких требований к людям? Ну, скажите мне теперь, друзья, кто из вас будет расстраиваться, если вам кто-то сказал нет, мне не интересно. Кто из вас будет расстраиваться, если у вас кто-то зарегистрировался, а потом передумал? Кто из вас будет расстраиваться, если кто-то зарегистрировался и даже не отозвался? Кто из вас будет расстраиваться, если вам будут говорить ты что, больной? Мне это не интересно. Ну, есть такие, поставьте плюсик. Если не будете расстраиваться, поставьте минус. Но я рада, что я до вас донесла эту мысль, потому что на самом деле это очень важно. Важно понимание. Потому что когда у новичка нет вот этого понимания, у него просто шок. Идет пить валерьянку, когда ему сказали, нет, спасибо, вы что, я вам, сам не хочу и вам не рекомендую. Теперь э, я хочу, да, только вперед. Теперь я хочу с вами поговорить о международной компании Арифлэйм. Я сейчас не буду расхваливать компанию, она реально классная. Я была во многих сетевых компаниях, прежде чем пришла в Арифлэйм. Так судьба у меня сложилась. Вот. И остановились на Reflame. В общем-то, у нас была мысль сменить компанию. Это еще до основания проекта. И не потому, что компания нам чем-то навредила. Или чем-то не нравилась. Потому что мы подумали, а может где-то есть что-то лучше. Я вам честно скажу, я искала. Искала, пробовала, смотрела. Такого маркетинг плана нет нигде. Он, с одной стороны, не обещает золотых гор, а с другой стороны, вовремя все выплачивается, потому что можно наобещать на бумаге сколько угодно, а потом ничего не выплатить. Ассортимент продукции. Такого ассортимента, как компания Reflame, нет нигде. Это имеется в виду собственное производство. Именно высокий ассортимент продукции позволяет нам не заниматься продажами, а брать себе, ну может быть, еще и родственникам. И при этом делайте 200, и 300 и 400 бонус баллов. Вот скажите, пожалуйста, хочу задать вопрос новичкам. Вспомните, пожалуйста, что стоит сейчас в вашей ванной комнате. Если у вас там есть шампунь, поставьте цифру 1. Ну-ка, быстренько поставьте цифру 1, у кого в ванной есть шампунь. У кого нет шампуня, поставьте 0. Шампунь. Так. Я не говорю сейчас про Арифлейм, да, я вообще говорю? Теперь поставьте цифру 2, если у вас есть зубная паста с зубной щеткой. Ну-ка. Так. 3, если есть мыло. Если у кого-то нет, поставьте 0. Бритвенный станок или что-то для побриться. Ну-ка. Цифра 4. Наверняка у всех есть мужья, братья и так далее, и так далее. То есть не обязательно женщина, вы пользуетесь, да, хотя женщины сейчас еще круче пользуются бритвенными станками, чем мужчина, он только тут бреет. А женщина, ух, сколько всего бреет, да, 4 продукта. Дальше, у кого есть хотя бы одна туалетная вода, 5 ставим циферку, так, угу. у кого в доме есть хотя бы одна губная помада, 6, 6, тайм. У всех все есть, да? Ни у кого нет нуля, я смотрю. Семь цифра, если хотя бы одна тушь в доме есть. Тушь для ресниц. 7. 8, крем. А, возьмем любой крем. Для лица, для рук неважно. 8, любой крем. У кого в доме есть хотя бы одна дамская сумка? Это 9. Вон у кого-то много кремов, я поняла. У кого в доме есть хотя бы один шарфик? Десять. Ставим десять. Так. А, так, у кого-то нет дамской сумки или шарфика? Шарфика нет. Вот это да, еще девушка пишет. Слушай, ну мы это исправим. Хорошо, двигаемся дальше. У кого есть в доме хотя бы одни серьги? Серьги, колечко, браслетик, что-то такое. Аксессуарчики такие. Одиннадцать ставим. У кого есть дома расческа для волос? 12 ставим. Ну, у всех все есть. Шарфика только у одного человека не было, да? Так. Скажите, пожалуйста, а кто дома ест Суп. Суп. Вот таких может быть меньше. 13. Супчик. Там, бурщик, супчик. Кто вообще ездил да? 13. 14. Кто хоть раз домой покупал сладости? 14. Ну-ка. Я, пожалуй, не буду продолжать дальше. Ассортимент настолько огромен. Что сделать, не то, что первые 25 баллов, которые мы обязаны все делать ежекаталожно. Вы, если оглянетесь дома, вот развернетесь, полистаете каталог, если вы начнете полностью переходить на продукцию компании «Арифлейм», если вы будете ходить в гости на праздники с продукцией, ну где это, ну как бы, благоразумно, да, на свадьбу сейчас вообще только деньги дарят, никто ничего не дарит. Если вы полностью перейдете на ассортимент продукции Арифлем и нас, вы не то что 25 баллов, вы 200 будете делать. Да, никто не говорит, дядя, выбросить, это однозначно. Начать переходить на эту продукцию. Вот мы с вами назвали 4, конечно, мало. Конечно, я могу сказать, что для своей семьи беру на 350. У меня батончик ребенок одну штуку в день съедает. Мне нужно 21 батончика, три пачки батончика, это почти там 70 баллов, ну, 60, 58. Понимаете, это, это мы не говорим о крем-супе, мы не говорим, господи, да мы, это я даже сейчас про витамины ничего не сказала, правда? Но о том, что вы берете напрямую от производителя, что исключены подделки, это вы все видели в записи успешного старта. Видели? Все поняли, что в магазине, покупая такую же, такого же качества продукцию, вы ее берете дороже и имеете риск нарваться на подделку. Всем это стало понятно, друзья мои новички. Скажите. Кто не посмотрел записи «Успешный старт», посмотрите, вот, который вам дал, даст спонсор или дал. Там есть видео о подделках. Это все правда. Я видела огромное количество случаев, когда просто тушь или особенно тени для глаз некачественные, они подсыпают немного, они еще, если обсеменены бактериями, они вызывают конъюнктивиты. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, куда не плюнь, везде рефломат, а что плохого? Хорошая, качественная продукция, все шикарно, классно, чудесно. Можно сделать возврат, обмен, если вдруг там что-то куда-то не так, да? Каждый раз новинки. Собственный научно-исследовательский центр, для кто не знает, это вообще роскошь. Единичные компании в мире имеют собственные научно-исследовательские центры, которые разрабатывают уникальные продукты специально для нашей компании. Я думаю, что больше слов не надо, почему Арифейм это выбрали. Да. Ну что ж, давайте тогда с вами а, поговорим о той работе, которую вы будете совершать. Вы будете выполнять три простые вещи. Первое. Мыться мы это называем, то есть делать заказ минимум на 25 бонус баллов ежикоталожных. Так, скажите, пожалуйста, новички, а, поставьте плюсик. Для кого нет проблем сделать 25 баллов, минус, для кого проблема сделать 25 бонус-баллов. Даже после нашего сейчас разговора. Новички, я жду. Плюсик, кому нет проблем, минусик. Отлично, тогда мы больше к этому вопросу не возвращаемся. Я лишь хочу вам напомнить, что вас ждет огромное количество подарков. Если вы как можно быстрее переведете свою семью на Арифлейм и начнете делать по 100 бонус баллов, и там получите очень много подарков. И опять, насчет этого я сейчас не останавливаюсь, акции меняются. Я хочу с вами поговорить о глобальном. Вот смотрите, вы делаете три простых действия. Первое, 25 бонус баллов, не проблема. Второе – обучение. Скажите, пожалуйста, для кого проблема – это обучение. Если для вас проблема, напишите, почему. Если не проблема, поставьте восклицательный знак. То есть, первое – это ежекаталожный заказ. Второе – обучение. Пожалуйста, восклицательный знак, если это не проблема, прошу новичков. По поводу обучения, хочу сказать, у нас и в записи, и в живую встречу, индивидуально со спонсором вы будете работать. Айтешова, что значит время? Поясни, пожалуйста. Дело в том, что если тебе неудобно в 8 часов вечера по Москве, да, то у нас есть школы в 2 часа дня по Москве, а также мы все школы записываем в записи, чтобы вы могли посмотреть в удобное для себя время. Знаете, иногда требуется пересмотреть какую-то школу. Времени не хватает. Хорошо. Айтишова, а ты знаешь, что для того, чтобы работать в нашем проекте, нужно иметь 4 часа в день? Знаешь об этом? Если у тебя это есть, значит, времени у тебя хватает. У нас есть куча примеров менеджеров, которые работают 2 часа в день. То есть тут вопрос распределения времени да? и... Вы научитесь смотреть школы в записи, когда вы, допустим, что-то делаете по дому, что-то такое неспешное. Когда вы с ребенком делаете там какие-то задания, он там что-то рисует, а вы наушник воткнули, слушаете школу, например, рядышком, да, и помогаете ему. То есть нехватка времени – это миф. Время есть всегда. Если есть желание его найти. Я ответила вам, Ай Айтешева? Это очень распространенная, как бы, э такое у новичков, э говорит, а вот, знаете, мне времени не хватает, а что делать? Учиться им управлять. Мне тоже времени не хватает. Да, главное захотеть, Айтешева поняла, если ты захочешь, ты научишься управлять временем, и ты увидишь, сколько у тебя времени, мама дорогая. Я вам приведу один пример. С подругами по телефону я разговариваю только тогда, когда я вышла на улицу, когда я куда-то иду. Вот когда я куда-то иду, они все знают, что звонить мне, когда я дома, когда я могу поработать, бесполезно. Я с подругами разговариваю только когда я иду пешком за ребенком в детский сад. Идти мне 40 минут в одну сторону, я могу переговорить со всеми. Да? Когда дочь была совсем маленькая, я разговаривала со всеми, даже с собственной мамой, только когда гуляла с коляской по улице. И все прекрасно знали, я им объясняла. Я могу с тобой поговорить только в такое, такое то время, потому что я буду гулять на улице. Малышку везу в коляске, а сама разговариваю по телефону. Она все похрапывает, а я разговариваю. А если я бы разговаривала дома, то получилось бы, что и то время, которое я разговариваю дома, я не работаю. Да? И то время, которое я на улице, я работать не могу, а по времени Нет. Понятно, ребята, о чем я говорю? Это очень тонкая грань, и надо научиться управлять временем, тогда вы узнаете, что его очень много. Айтешева, я ответила вам, скажите, пожалуйста. Если нет, то поясните. Ну, пока она отвечает, я хочу обратить ваше внимание на табличку, которую подобие такой таблички вы уже видели. Особенно эта табличка будет шоком для людей, которые ранее были в Арифлейм. Так вот, обратите внимание, друзья, третья ваша обязанность – это строить структуру. Именно с товарооборота структуры вы будете получать деньги. Вот на нашей картинке построена структура. Как вы видите, тут человечки улыбающиеся разного цвета. То есть одни пришли продавать, и такие будут. Одни пришли просто пользоваться, другие пришли строить структуру. Хочу сказать, что мы всех с вами будем звать Строить структуру, но ну, ходу кто-то останется просто потребителем, кого-то больше увлекут продажи, и он отойдет от интернета. Вот уже кто-то с ребеночком смотрит, я смотрю, да, школу а, орлянская. Угу. Точно с ребенком. <ф> вот, как работать в социальных сетях? Есть инструкции, видеоролики. Вы все это спокойно изучите. Как регистрировать людей? Как с ними работать? Мы всему этому вас научим. Я сейчас хочу, чтобы вы увидели суть. Откуда будут браться деньги, которые вы будете получать? Итак, шок я обещала да? для тех, кто был ранее в Арифлэм. Мы не регистрируем в первый уровень. Никогда. Вернее, регистрируем один раз. Это первое. Второе. Мы вам будем... Помогать, строить структуру. Правильно, Орлянская. Покажите мне работу лучше, чем наша, когда ты можешь сидеть с ребенком и обучаться. Нет такой работы. Нет такой работы. Чем я тебя поздравляю. И вот обратите внимание, регистрации идут один под один. С а под синего человечка зарегистрировано только два. Красненький и зелененький. да? Вы его вот здесь видите. И будут специальные школы по построению структуры. Я хочу сейчас главное. Вот красненькие и зелененькие. Скорее всего, красненького под вас зарегистрировал ваш спонсор. Дальше он под красненького зарегистрировал зелененького. Таким образом, помог сразу и вам, и красненькому строить структуру. Потом синенького, синенького, да, и таким образом он выстроил цепочку. Обратите внимание, он помог каждому члену цепочки, и в том числе вам построить структуру. Почему? А потому что все, что под вами, красным обведено, это ваш товарооборот. А вот вторую цепочку строили вы сами в этой, на этой картинке. Зелененького человечка вы зарегистрировали, под него вы зарегистрировали синенького, под синенького еще синенького, под синенького красненького, под красненького зелененького. О, вопрос, новички. А откуда взялись вот эти два синеньких человечка? Скажите мне, пожалуйста, как вы понимаете, кто их нашел и зарегистрировал? Я вам сейчас предложу варианты ответов. Вы, вот этот зелененький или вот этот синенький? Кто? Вы зелененький или синенький? Новички, скажите мне, как вы поняли? Кто нашел и зарегистрировал в цепочку вот этих двух человек? Правильно, синенький, Вася. Смотрите, как интересно. Каждый из нас строит только одну цепочку. В цепочке выявляется человек, который тоже хочет строить структуру, и он начинает также строить одну цепочку. И вы не представляете, что потом происходит со структурой. Из вот такой линейной она разветвляется... И она становится как дерево. Это для тех, кто ранее слышал, что такое сетевой маркетинг. Почему мы не регистрируем в первый уровень? Почему мы зарегистрировали одного и пошли цепочку вниз? Да потому что чем быстрее люди под нами начнут зарабатывать, тем лучше будет нам. Следующий момент. Люди придут в СПО. Вот этот зелененький ваш человек – Расскажите, новички, кто уже приходил в СПО, расскажите нам, как вас встретили. Кому предлагали перерегистрироваться, кому не предлагали, вот это особенно мне интересно. А я пока а, поясню дальше. Вот этот зелененький, он еще новичок, он еще не умеет получать регистрации так, как вы, быстро, да? Он еще учится делать аккаунт, а вы под него уже зарегистрировали следующего. И он обычно об этом, конечно же, устроит, услышит. Ему а Вы же ему об этом скажете. И вот он придет в СПО, ему, например, предложат перерегистрацию. Молодцы у нас э, менеджеры СПО. Ну, слушайте, вы меня радуете. Отлично. Отлично. Прогресс. На самом деле... На самом деле, не просто могут предложить перерегистрироваться. Они могут предложить открыть номер на родственника, что вообще противозаконно, да и перерегистрация. А еще хуже они могут обмануть вашего новичка. Они могут ему сказать, что регистрация через интернет фиктивная. Они могут, вы слышали видеоролики, это так называемая прививка, я хочу ее повторить, потому что это очень важно. Они могут вообще ему сказать, что ты будешь платить за доставку, что ты будешь платить процент из ПО. Давай я тебе на свой номер закажу тебе отдам. И вот эта мнимая а, выгода приведет новичка к тому, что его номер удалится без, за бездействие. А когда он знает, что под ним уже структура, он уже как минимум, скорее всего, подумает, а стоит ли рисковать номером. Ну и самый приятный момент. Скажите, пожалуйста, расскажите ваши ощущения, когда вам ваш спонсор сказал, что он под вас зарегистрировал первого человека. Я прошу поделиться ощущениями всех, под кого спонсор зарегистрировал хотя бы одного человека. Поделитесь ощущениями. Что вы в этот момент испытали, о чем подумали, честно только. Эйфория. Так, ребятки, все, пожалуйста, в восторг. О, халява, да, Соболевская? А потом так. А не халява вроде. Правильно, новичок приходит в восторг. А кто-то в шоке говорит, вы ч еще под меня регистрировать будете, как мультики, да? А вы что за меня еще пальцы загибать будете? Будем. ну, пережевывать будешь сам. Ничего-ничего, Смирнова. Смирнова. Как это не регистрировали? Как тебя зовут, Смирнова? Скажи мне, пожалуйста. Что я твой спонсор, я под всех регистрировала, по-моему, уже. В общем, в личку мне напиши, я тебе расскажу. Надюш, напиши мне в личку, может быть, ты действительно последняя зарегистрирована, еще я не успела. И в больнице была несколько дней, Могла не успеть. Но смотрите, ребята, это называется мотивация из глубины Как раз в то тяжелое время, в первые те три месяца, когда новичок еще что-то только начинает учиться делать Мы как спонсоры, регистрируя под него людей, поднимаем его дух И это очень аукивается нам потом Потому что человек быстрее включается в процесс, человек быстрее начинает делать, и меньше процент людей разочаровываются в работе, ломаются на первых трех месяцах, потому что у них что-то уже есть. И даже если вот этот зеленый человечек наш, да, вот этот, который вот этот, в какой-то момент сломался все-таки, не хватило силы воли, не хватило характера, то он может наблюдать, как растет структура под ним. В то все равно, кто будет директором. Это все и ваша структура. Поэтому вы продолжаете регистрироваться ниже и ниже. Находится кто-то с более сильным характером, чем зелененький, да, вот такой Васенька и так далее, так далее. И потом этот зелененький делает выдох и начинает заново всему обучаться и включается в процесс растущая структура под ним его будет очень сильно мотивировать поэтому мы строим только цепочки именно благодаря построению цепочек и правильному построению структуры мы достигаем очень быстрого роста у нас максимально большое количество людей включаются в работу и показывают высокие результаты я хочу на этом завершить нашу с вами сегодняшнюю встречу. Пожалуйста, задайте вопросы, что вам было непонятно. Я сейчас на всякий случай пролистну еще а, некоторые презентации. Ага, вот смотрите, еще момент. Ваша зарплата идет не из кармана ваших людей. Это очень точно надо понимать. Ваша зарплата идет, смотрите, Вся ваша структура по 25 баллов каждой купили продукции. Деньги за продукцию ушли в синий домик под названием компания Reflame. И процент с этих продаж вернула компания Reflame вам. То есть вы получаете с кармана компания Reflame, но не людей. Это надо понимать. И еще один момент хочу показать. Вот вы помните эту схему производитель. В классической системе товарооборота сеть посредников и... Последний магазин. В итоге наценка там от 3 до 10 раз. В 3-10 раз увеличивается цена. Как происходит у нас? Производитель, наценка 30%, да? и вот так получается цена каталога. Но вы помните, что от цены каталога скидка 18, помните? Вот оставшаяся наценка идет на выплаты зарплат в структуре. Именно поэтому, что мало посредников, мало наценок, как бы, да, на всего одна 30 Благодаря этому продукция в, даже по каталожным ценам, продукция такого же качества в магазине стоит дороже. Даже в сетевых магазинах, которые работают практически напрямую от производителей, и то... На 10-20%, но каталожная цена, каталожная, все равно дешевле. Вот сравните просто, хороший качественный шампунь у нас стоит ну, где-то там 150 рублей, в магазине это почти 200, такого же качества. Мы не берем сейчас крапива 25 рублей полтора литра, нет, это не об этом разговор, а именно качественный хороший шампунь. Я уже не говорю, что есть вещи, которых нет аналогов. Это надо понимать, что деньги берутся не с воздуха, это бизнес-система, которая очень хорошо работает, хорошо себя зарекомендовал. Так, я жду ваши вопросы, пока я двигаюсь дальше. Вот это очень хорошая картинка о том, что первые три месяца да, в начале тяжело. Ну, как это воспринимать? Если это воспринимать как нормальные трудности, то не тяжело. Работаешь и работаешь себе. Это лучше, чем сидеть в одноклассниках и в ферму играть. В любом случае, здесь перспективы есть, да? А вот тянешь, тянешь этот ком, тянешь, как будто на горку тянешь эту структуру, всех обучаешь новичком много, ничего ничего не понимает, и уж, а потом раз-раз-раз, появляются люди, которым все понятно, вместе начинаем структурку тянуть. А потом бах, и уже готовые лидеры, и этот ком снежный с горы покатился самостоятельно. И вы ощутите легкость, ощутите восторг от рождения новой директорской группы. Это просто как, нарком, ну, нарком, как наркомания. Я хочу еще директорскую группу, еще, чтобы испытать это чувство, когда этот ком начинает катиться и самостоятельно увеличиваться в размерах. Это реально, через это проходят все, у кого хватает характера. Ну, не буду, как я уже говорила, пересказывать то, что вы можете увидеть в видеоролике. Я сейчас немножечко перелесну дальше. Так, значит, у нас есть... Ребятки, пишите вопросы, пожалуйста. У нас есть командный канал. Рекомендую очень положить его в закладки и периодически смотреть, что там новенького появляется. И постепенно пересмотреть все видео, которые там есть, даже в разделе «Консультанты продажи», даже про продажи. Будете вы продавать или не будете, это ваше дело, но к вам могут прийти люди, которые скажут, научи меня продавать. И вы хотя бы будете знать, где какой видеоролик находится. Мы стараемся максимально сделать большое количество обучающих видеороликов, потому что это экономит время. Зачем я буду рассказывать, как показывать каталог человеку? Я знаю, как это делается. Зачем я это буду рассказывать, если я могу дать... Ссылку на видеоролика Кати Лотниковой, да, там, или там Аллы Безгиной, которая за меня в свободное время этому человеку расскажет, как это делается. То есть это уникальная, уникальная экономия времени. Бояться давать паспортные данные, значит, вы с ними не работаете. Дело в том, что вы объясните человеку, что это работа, и как компания узнает, кому она должна заплатить деньги. Вообще, допускается две опечатки в паспорте, а, в серии номере. Если им легче, пусть одну цифру изменят. Но потом надо будет делать ксерокопию паспорта и лично отправлять ее, заверять нотариусом и отправлять ее в сервисный центр компании. Тоже вариант, почему Нет. Вот. И боятся, я понимаю, то есть боятся каких-то глохотронов и так далее, и так далее. да. Ну, скажите, что в общем-то, если они хоть раз брали железнодорожный билет, где-то или авиабилет, то обязательно найдется база, где есть паспортные данные. Просто нам это не нужно заниматься поиском паспортных данных. Ну да, вот, Лена, можешь скинуть ссылочку сейчас сюда в чат на эту статью. И, может быть, девушка воспользуется, кому-то еще тоже будет интересно. Так, у нас есть командный сайт. Значит, э, здесь немножко старый слайд. Там у вас, помимо главной страницы, есть рядышком вот здесь с акциями и подарками. Обязательно все посмотрите, какие страницы вам доступны. Есть страница для новичка. Пароль от страницы для новичка узнайте, пожалуйста, своего спонсора. Там собраны видеоролики, знаете, так, все, что нужно, чтобы было под рукой. Вот, базовые тренинги там собраны, и вы тоже в свободное время сможете посмотреть, потому что на канале есть не все. У нас есть вот такой красивый сайт, это сайты интернет-проекта «Энергия здоровья». Мы вам подарим такой точно сайт, когда вы отучитесь в группе «Энерджи». Это группа ускоренного обучения. О критериях группы ускоренного обучения мы с вами еще будем говорить, но вы туда можете попасть хоть через две недели, если сделаете, например, в текущем каталоге 200 баллов, то есть условия попадания в эту группу ускоренного роста однозначно это нужно, потому что именно там вы научитесь очень быстро и всему на свете, все, что поможет вам для роста, да, и вот либо 200 баллов за каталог, либо два каталога подряд по 100 баллов. Ну, в общем, это очень приемлемое такое предложение, потому что вы за это время и подарки получите, и продукцию попробуете, да, ну, нужно перевести просто все свое семейство на продукцию Арифлэм, да, проблем не будет. И вы тогда попадете в эту группу Energy, научитесь делать сайты, получите сайт в подарок вот такой. Вы научитесь много-много-много. И снимать видеоролики, блоги, статьи. Вот вот, видите, Лена Шатыл у нас, выпускница. И как э, показывает статистика, у 8 из 10-х выпускников резко начинается рост после того, как они отучились в группе Energy. Они начинают применять свои знания и получают очень мега-мега-мега быстрый рост. Так, ну что ж. Ну что ж, я смотрю, у нас тут все понятно, все понятно, все понятно. Ну и, конечно же, трудовой отпуск, как у нас любит говорить Лёля Григорьевна. Ссылочку я вам сейчас скопирую, ребятки. Трудовой отпуск. На самом деле, ваши доходы на определенном этапе станут официальными, то есть вы еще будете иметь пенсию от государства, это надо понимать. Что это совершенно нормальная работа. То есть сразу мы вас не оформляем официально. Вот, для того, чтобы присмотреться к вам. Для того, чтобы вы присмотрелись к работе. Да? Потянете вы или не потянете, вы должны реально оценить свои силы. Потом оформляют платно, господи, оформляются официально. И тогда уже компания будет вам предоставлять и трудовой отпуск. Вот, например, фото снизу. Я думаю, что вы все видели уже такие лайнеры. Вот Это самый большой лайнер мира. И вот летом нас, компания, меня, Лёлю Григорьевну, вывозила на этом лайнере в круиз по Средиземному морю. Мы посещали Францию, мы посещали Италию, мы посещали Испанию. Нас там развлекали, ледовое шоу нам устраивали. Ну, в общем, там джакузи, макузи, всякое такое, рестораны. Это все было за счет компании Reflame. Но мы себя уже зарекомендовали как... Серьезно настроенные люди, и у нас уже есть люди, которые также себя зарекомендовали. И если не в этом, то в следующем году обязательно тоже поеду за счет компании в отпуск. Вот, поэтому э, трудовой отпуск существует. И я хочу сказать, что круиз на таком лайнере стоит 2000 евро на человека, не включая путешествие на материке. Вот. И это было все за счет компании. И мы только начинающие предприниматели. Так, сейчас еще раз скопирую, ребятки. Дальше, значит, помимо официальности трудового отпуска, у компании есть такая еще возможность. Вот почему-то она так копируется. Почему-то... Сейчас я по ней перейду, секунду. Я еще раз ее сейчас отсюда скопирую. Так, что у нас еще есть? У нас есть программа «Мой дом» и «Мой автомобиль». Вот мы заявляем, и это правда, что компания Reflame самым перспективным, а в число перспективных вы попадаете, выйдя на уровень директора, неважно за какой срок, вы попадаете в это число, компания Reflame. Предоставляет автомобиль, ну и скажем так, автокредит, который сама и оплачивает. А также предоставляет ипотеку, которую сама же и оплачивает, если вы продолжаете расти. То есть для людей, настроенных на результат, это называется компания Дарит. Ежегодные банкеты директоров. На которые вы будете приглашаться, достигнув уровня звания директора, неизбежны. На вас будет сыпаться конфетти, вокруг вас будет летать тысячи камер, ну тысячи это много, я сказал, ну штук 5-6, наверное, камер. Вас будут поздравлять, поздравлять э, всякие э, известные певцы, лично будут поздравлять, вас будут поздравлять руководство компании. Единственное, единственное, вход на банкет строго по пригласительным, в вечернем платье или в смокинге, ну как бы там для мужчин вот. чеки которые мы видим в руках это вот прошлый год это э, результат работы нашего проекта за прошлый год у нас около 30 директоров в разных странах. Вот Катерина Воронова в центре, это Украина. Дальше фотография вверху, это я тут еще до похудения с тремя тысячами долларов. Вот. Сейчас, конечно, доход мы уже больше, потому что летом подводится итог. Вот Этим летом будет подводиться другой итог. Я уже больше зарабатываю, даже чем с чем меня поздравят этим летом. Это нормально, потому что есть такое понятие, как открыть и закрыть звание. И вот наша команда не в неполном полном сборе. Вот здесь внизу с чеками, здесь немножко полуформируется. Плохо видно вот с доходами 1 2 три полторы тысячи долларов это реальные люди обычные люди семейные до да, не имеющие миллиона образований и так далее так далее так далее это обычные люди такие как мы с вами и они уже зарабатывают а почему потому что просто пришли раньше вас но вы можете прийти и их обогнать все кто обгонят меня я не знаю я вас расцелую я жду, когда меня кто-нибудь обгонит. Вам это реально. И больше того, мы объявили. Сейчас началась квалификация на банкет директоров 2016 года. И мы объявили внутреннюю акцию. Да, Катюша тоже до похудения. Мы объявили внутреннюю акцию. Каждый, кто попадет в первый раз на банкет директоров в 2017 году, от своего директора получит ноутбук. Это помимо премии в 1000 долларов от компании, это помимо ситуационных бонусов размером 1000 долларов от компании, это помимо ежемесячного дохода в 1000 долларов от компании, вы получите от директора ноутбук. И это касается банкета 2016 года. Да, это не это, а следующее лето. Квалификация уже началась. Открыть звание директора нужно не позднее осени 2015 года, чтобы успеть банкету закрыть. Это мега реально для тех, кто вот здесь принял четкое решение, что он, она, Несмотря ни на что, здесь и сейчас сделает результат. И если вы вот это решение приняли, ну, значит банкет 2016 года, в звании как минимум директора, а может быть и три звания будет за год, директор старший, директор золотой, у вас будут доходы 2000 долларов, неизбежно. Если вы к осени откроете золотого директора, то вы и в этом же году поедете на золотую конференцию, вместе с нами в трудовой отпуск от компании «Арифлейм». У меня на сегодня все. Я вас всех поздравляю, новичков, с прибытием в наш коллектив. Жду ваших вопросов, а запись я пока выключаю.